Всем привет, дорогие друзья, с вами канал CryptoShark. В этом видео у нас на обзоре у нас будет PayChanger. В общем, ребята, не задавайте много лишних вопросов. Помните, когда мы с вами мутили темки с инкубаторами, когда мы поднимали там хорошие иксы, там 50, 70 и под 100. В общем, не спрашивайте откуда. Ну, короче, вы понимаете, о чем я говорю. Тогда остались все довольны. Сейчас есть нормальная тема, очень крутая приложуха, которая вот, -вот скоро выйдет, скоро будет все запущено. И поэтому... Я думаю, стоит вам успеть сюда залететь. Пока здесь, как говорится, тогда у нас были White листы, а здесь присел И после присела сейчас, допустим, идут раунды, да, сейчас монета это стоит 2 цента. А после этого сразу же она будет залетена на какой-нибудь Dex типа панкейка. И сразу же цена будет на листинге 5 центов. То есть мы уже берем, как говорится, небольшой X, но берем. Соответственно, можем успеть залететь, короче, нормально круто для потеловой эхо. В общем, по предложухе, что у нас? Это у нас платежный сервис, построенный на блокчейне. Ну, Полностью в детали, в механизмы этой всей системы вникать пока сейчас на 100% не будем. Если прям заинтересованы будете, напишите в комментарии, либо я попозже потом еще сделаю видео о том, как мы двигаемся по этому проекту и, соответственно, сколько мы на этом заработаем, сколько мы подымем иксов. Я думаю, здесь ну не прям так, что там тысячи иксов будут у нас я думаю ну порядка там 10 20 иксов в краткосрок то есть мы сразу успеем схватить если потом подождать и все будет прекрасно я думаю там будет подниматься под 50 иксов так что с этим у нас с сексами думаю будет в принципе все хорошо будет неплохо так а токи давайте разберемся что у нас о токи О токи у нас получается всего 1 миллиард монет на бинанс Smart Chain построена бип-20 В принципе стандартная темка поэтому Никаких проблем с контрактами здесь быть не должно. Система надежная, работающая. В общем. У нас всего в данный момент будет 5% от общего предложения. Так, разделение идет у нас, как получается: 5% на команду идет. Нормально. Команда 5% взяла. Все, они все, как говорится, денежку зарабатывают. Надо же, как говорится, за что-то кушать. Остальные проценты у нас пресейл, потом приватный сейл. Ну, приватный сейл разошелся уже, само собой, туда, как говорится, не попасть. Но, ну, тем не менее, на пресейл там тоже немножко выкинули монеток, поэтому надо успеть. Так, ладно, с тем разобрались. Дорожная карта, что у нас по дорожной карте? По дорожной карте, как видите, еще с третьего квартала 2021 года. Проект был в задумках, разработках и тому подобное. Ну а, соответственно, сейчас перед Новым годом у нас уже начинается полноценная нормальная движуха. И вот сейчас мы ждем четвертый квартал тест-нет платежного сервиса. Соответственно, пресейл идет и сразу же листинг токена патч, как я говорил, на DEX биржах. 23-й год забегать пока не будем. Все, для нас сейчас самое главное. Пресейл, листинг, успеть забрать свои иксы с этим все хорошо а, кстати по команде вот э, довольно таки серьезные люди лица свои не скрывают поэтому я думаю проект будет стоящий как э, в долгосрочную перспективу ну как долгосрочной перспективы мы по-любому сделаем немного может быть и много денег ну для кого как поэтому я думаю надо сюда залетать как говорится с руками ногами э, хватать э, потому что прицел думаю сейчас закончится очень-очень быстро так, с этим все понятно у нас. Давайте я вам сейчас быстренько покажу, как, допустим, прикупить токенов, чтобы у вас не было никаких проблем. У вас должен быть метамаск. на Metamask должно быть что? Правильно, BNB. После этого у нас такая вот тема ставим, так вот, допустим, 0 там 0, для, для видео, 005 покупаем, то есть у нас 721 монетка будет. Нажимаем купить, Metamask открывается, мы нажимаем подтвердить, все, токен у нас получается. Готов, токен у нас куплен. Сейчас, если обновить страничку, у нас сюда добавятся токены. А, так, а, купить токен. Сейчас промазал чуть-чуть, а что ж такое? Непонятная проблемка чуть. О, попал. А, все, вы видите, токены добавились. Поэтому что? Заводим бабосы, тарим токены. И перед новым годом делаем все хорошие иксы. Купим, говорится, бабки на подарки. В принципе на этом у меня все, что я могу сказать еще, социальные сети, залетайте в социальные сети, будьте следить за новостями, за обновлениями, точно так же залетайте в телегу, в телеге будет еще больше и быстрее новостей, так что как-то так, на этом пока у меня все, пишем комментарии, ставим лайки, подписываемся на канал, всем удачи, всем профита, всем пока.